Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, как избежать столкновения машин? Другого транспорта нет. Если это ваша машина, то делайте, как я обучал в первой ступени, белую дорогу, выезжая куда-либо, мысленно представляйте отрезок. Одна точка – это ваша машина, и вторая точка – это то место, куда вы должны доехать. И представляете, будто между вашей машиной и тем местом абсолютно прямая дорога, которая светится белым светом. И после этого проедете самым кратчайшим, самым край, самым кратчайшим путем быстрее всех и все светофоры будут гореть для вас зеленым таким образом и никогда не попадете в аварию вот такая ментальная практика она действительно очень хорошо работает но объяснять почему это действует и как это работает